Радиокомпания «Русский мир» продолжает цикл передачи «Наследники Победы» в студии. Автор ведущий Юрий Лютонин, здравствуйте. Сегодня в Москве на Красной площади в торжественной обстановке прошел военный парад, посвященный 70-летию Победы Великой Отечественной войне. Впервые парад Победы на Красной площади пошел 24 июня, но только 45 июня. Года. Им командовал Константин а принимал парад Георгий Жуков. Что удивительно, в тот торжественный день Знамя Победы не участвовало в Фараде. Вот впервые оно стало участником только в 65-м году, в юбилейном году 20-летия Победы на фашистской Германии. Знаменосцем в ту пору был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов ассистентами были Георгия Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантари. Это они 1 мая по московскому времени и 30 апреля 22 часа по берлинскому соответственно времени выдрузили знаменитый стяг над куполом Рейстага. Боевая операция частей Красной Армии против немецких войск по овладению зданием германского парламента штурм Рейхстага проводилась на завершающем этапе берлинской наступательной операции с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й стрелковых дивизий 1 Белорусского фронта. В ходе подготовки к отражению советского наступления Берлин был разделен на 9 секторов обороны. Центральный сектор, включающий в себя здания правительственных учреждений, гестапо и рейхстаг, был хорошо укреплен и оборонялся отборными частями войск отрядов защиты полковник федор зинченко командир полка вошедшего в историю как поистине бессмертный полк. его воины нанося в жестоком сражении главный удар во владении рейхстагом водрузили на его куполе знамя военного совета третьей ударной армии знамя победы государственный флаг советского союза поставив тем победную точку в великой отечественной войне. Актуально продолжают звучать слова полководца-полководцев, четырежды героя Советского Союза Георгия Жукова. «Мы одолели противника очень сильного, и в этом величие нашей победы. Врагов у нас по-прежнему немало, и мы должны постоянно помнить об этом. Силы нам прибавит память о пережитом. Война была величайшая, и великой была в ней наша победа». И сегодня на телевизионной связи с нами Александр Сиянов и его отец Илья Яковлевич Сиянов, командовал роты, которая оказывала огневую поддержку в момент прорыва и вооружение знаний над Рестагом. Александр Ильич, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Неустроева, город Севастополь, и ее отец легендарный комбат Гел Советского Союза Степан Андреевич Неустроев. Бойцы под его командой сформовали главный вход в реставристу 1945 -го года. И на крыше прежде вражеской они развернули победы. Татьяна Степановна, я приветствую вас. Здравствуйте. И сегодня я хочу представить своего соведущего. Это Игорь Крам... Крамаренко, город Томск. Он журналист, организатор встречи потомков-участников штурма-резистовов в Томске и проведение акции «Урок истории знамени Победы». Игорь Васильевич, я приветствую вас и рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы вспомним через вас, через ваших отцов, как все это проходило, потому что моменты очень интересные, моменты трепещущие, и моменты, которые все дальше и дальше уходят в историю. И, к сожалению, вот очень важны, важны детали, которые очень быстро забываются, стираются с памяти. Но ну, я сначала хочу представить слово Игорю Васильевичу, потому что он очень хорошо у нас знает, как это же с нами было... Ну, сшиты, как, какие приказы издавались в тот момент, для того, чтобы можно было это знамя угрузить, Насколько я знаю, их было девять. Давайте эту историю мы и сначала восстановим, а потом уже пойдем по воспоминаниям. Игорь Васильевич, вам слово. Значит, когда началась Берлинская операция 16 апреля. Вот. Готовилась знамя Победы в Москве, и оно сегодня демонстрируется в зале Музея Вооруженных Сил из э, такого парадного, с парадной ткани, с э, вышитым гербом, с вышитым э, орденом Победы и с надписью «Наше дело правое, мы победим». Но это знамя так и осталось в Москве. Вот. И Первый Белорусский фронт тоже утвердил знамя победы, которое было передано в Пятую ударную армию, в армию Берзарина. Но получилось так, что Третья армия чуть быстрее дошла до Берлина, и э, сектор, который первоначально относился к сектору действия 5 армии, перешел к действию 3 ударной армии. И в штабе 3 ударной армии было принято решение создать 9 знамен. Одно из знамен под номером 5 было передано 150-ю дивизию, в частности, 756-й стрелковый полк. Вот. за собой представляла флаг Государством, флаг Советского Союза с, со звездой и все по молотом. Ничем другим оно не отличалось. И когда оно было установлено на, на Рестаге, оно пробыло всего 10 дней, можно сказать. Когда наши ну, полк 750 уходил из Рестага, они сняли знамя, повесили дубликат. И это знамя хранилось на посту номер один в полку вместе с полковым знамением. Вот. У меня есть документ начальника штаба дивизии Дичко. Вот он. Такой, вот такие листочки, где описаны казусы со знаменем победы. А по камере, подержите несколько секунд, побольше. Вот. И где а. описано, как история, как появилась надпись. Как появилась надпись. Вот. Дьячков у... прочитал в газете со знаменитым снимком. Когда есть снимок такой, генерал Берзарин принимает знамя и отправляет его в Москву. Но знамя это был дубликат. На нем совершенно по-другому располагались символы. И они решили вернуть, то есть до дозвонились до Жукова вернуть это, так сказать, знамя-дубликат. Чтобы не было больше подмены, решили нанести название своей дивизии. Вот есть даже фотография в музее на Поклонной горе, как Сианов Илья Яковлевич, Федор Матвеевич Зинченко и Давыдов, Командир первого батальона соседнего 674-го полка стоят с развернутым этим знамением. Вот. Когда они повезли это знамя в штаб корпуса, там, конечно, поголовки не погладили. Был, была конфликтная ситуация, но прозорливость, так сказать, они предложили написать номерку. Корпуса, ну и дальше появилась также и надпись Первый Белорусский фронт. Вот такая история. Интересная история. Я бы тогда перенестись при помощи технических возможностей в город Слав, город Севастополь. Да. А, Татьяна Степановна, ваш отец штурмовал рейстак? Что он говорил по этому поводу? Давайте вспомнить. Ну, штурмовал Рестак. посчастливилось штурмовать Рестак, потому что к этой цели весь наш советский народ шел 4 долгих года, проливая кровь, теряя боевых товарищей. Конечно, отец рассказывал, что очень тяжелые были бои, и взять рестаг было очень непросто. То есть с первой попытки не получилось. И их батальон наступал, как бы центральную занимал позицию, и два батальона с левого и правого фланга. И все-таки к вечеру 30 апреля им удалось взять рестаг и вести там в рестаге очень-очень тяжелые кровопролитные бои. Как рассказывал отец, приходилось сражаться не то что за каждую комнату, а за каждую ступеньку в листаке. И, конечно, наши как бы победили, потому что очень хотели победить и подрузили знамя победы, гордость нашего народа. А он не рассказывал? Наверное, много людей легло во время, вот, как вы сказали, Много людей, потери были очень страшные. И отец рассказывал о том, как тоже вот его ординарец Петр Пятницкий тоже одним из первых рванулся к ступенькам Рестага и погиб там тоже ну, с самодельным флагом. Тоже и такая история была очень, она конечно, в красной линии прошла по жизни отца, и он переживал об этой потере, и вообще не только об этой потере, а обо всех моих вот товарищах с очень большой горе, горечью, конечно. Мне бы тоже хотелось, вот, если а можно, конечно, рассказать о том, как вот отец тоже говорил о, о том, как они сопровождали знамя победы на парад. То есть была группа, как бы группа командования Третьей ударной армии политотдел как бы поручили группе из пяти человек сопроводить знамя победы из Берлина в Москву. Это было 20 июня 1945 года. Вот уже Игорь Васильевич рассказывал, как вот, допустим, было недовольство по поводу того, что не полностью было написано все на знамени Победы, не, не все данные не было, то есть 79-го корпуса, 3-й ударной армии, 1 Белорусского фронта, и когда все это дописали, уже как бы конфликт был исчерпан. И вот как рассказывал отец, они, значит летели самолетом, отец впервые летел самолетом, немножко боялся, говорит, самолет то проваливался, то то, он так подумал, говорит, вот, сто раз поднимал людей в атаке, не боялся, а здесь все, наверное, мне конец пришел. Вот как папа немножко с чувством юмора рассказывал об этом. А в Москве их встречали, ну, в общем-то, даже, может быть, не их встречали, а Знамя Победы, почетный караул. И отец говорит, настолько все это было торжественно, корреспонденты, машины, ну, общем, музыка, марш, все вот, ну, и, в общем, у него даже в голове от этого вот все перепуталось. А потом их как бы уже направили в Ворошиловские казармы для отдыха. 22 июня им шили военную форму новую парадную, и вот 23 июня началась репетиция генеральная на военном аэродроме. Вот. Ну, а события, дальше продолжаясь так, отец должен был знаменосцем быть, С Янов Егоров, и город и шли ассистентами. Но так как они никогда не ходили под музыку, под марш, как бы, ну и ушли немножко так далеко. И карьерский полк оказался далеко, как бы, когда отец оглянулся, он вообще, по сути, говорит, как он рассказывал, он не знал, дальше ли ему идти, либо остановиться. Ему казалось, что он шагает очень четко, хотя у него правая нога была, ну, ранена, перебитая, и он ее, наверное, больше тащил. Ему казалось, но зато левой ногой, говорит, так отстукивал, что даже в голове отдавала. Вот. Ну, а в итоге, когда он все-таки остановился и оглянулся, они настолько они уже мимо трибуны прошли, где находился маршал Жуков, когда оглянулся, Карельский полк был очень далеко, и в это же время подъехал на машине полковник, ну, он, как говорит, какой-то полковник, и сказал, товарищ Неустроев, маршал Жуков приказал вам сейчас же на этой машине знамя победы отвести музей вооруженных сил в параде она участвовать не будет, а вы будете все приглашены в качестве гостей на, на трибуны на парад победы. Ну отец как бы, как он говорит, я не обиделся, но про себя подумал, как вот так уходить так не устроил, а как знамя нести, значит, ну недостоин. Но я так думаю, это все-таки какая-то детская обида была, потому что на тот момент ему и вот его как бы ассистентам, но я, Яковлевич, был чуть постарше, было как бы обидно, наверное, по-детски. Ну и таким образом, вот, Знамя Победы было доставлено в Музей Вооруженных Сил. Я рассказываю так, как раз знаю это от своего отца. Но вот. ну, а вообще на параде... Мы продолжим дальше с вами беседу, сейчас... Да -да. И у меня будет к вам вопрос: вот закончились бои в Рейстаге. Была ли по... Подписался ли, оставили повесть ваш отец на Рейстаге? И... и что дальше было? Ну, чуть позднее, потому что сейчас опять на связь вышел с нами Александр Сиянов, Александр Ильич, это совет ветеранов. И... Uh, у Александра Ильича, отец Илья Яковлевич, он командовал ролик, который оказывал огневую поддержку в момент прорыва и выдружения знамени над Рейхсагом. Я поэтому задаю сразу вопрос. Александр Ильич, давайте-ка рассказывайте, как это было, как вам слышалось, когда об этом рассказывал ваш великий отец? Да, ну, во-первых, я счастливый человек, потому что знал всех героев штурма Рейхстага. Вот, с ними не просто э, был знаком, я с ними общался на протяжении примерно 30 лет. Вот, и со всеми, вот, когда они особенно собирались в такой небольшой э, компании, там 7-10 человек, да, вот, все герои, вот, безусловно, они рассказывали, вот. И, конечно, только э, говорили вот об этом турме, потому что это был, э, ну, наверное, самый трудный бой, самый страшный бой. Вот. Меня всегда интересовало, я их всех спрашивал, ну, скажите, как вот эти от дома Гиммлера, где был командный пункт э, Зинченко, Федора Матвеевича, 360 метров до Лесага, как вы вот это у, вам удалось все это пройти, да, с потерями, но удалось значит Они вот рассказывали, это, это все э, примерно сказали одно и то же. Это 360 метров, это была пляска смерти. Вот это было их такое заключение, вот, э, итог, что ли. Э, э, ну, бой на самом деле был, безусловно, э, страшный, вот, но э, надо понимать, что командование, все меры, значит, вот роту отца, там было 80 человек, когда они взяли дом Гиммлера, вот, ее доукомплектовали, вот, до 122 человек, вот, приданные, значит, дали, вот, разведчиков дали, радистов дали, телефонистов дали, там, санитаров в том числе, значит, дали, эм, была разработана система сигнальных ракет, что вот отец мог вызвать э, артиллерию, там, значит, об, обстрел, там, допустим, второго этажа Рейхстага. Вот, значит, что безусловно, конечно, помогало вот, в, э, в этом бою, но вот эти 360 метров, конечно, э, дорогой ценой, многими потерями был, значит, просто, так сказать, э, усыпан жестокими нашими героями, вот, э, вот Татьяна тут уже сказала, что вот Пятницкий погиб со знаменем прямо на ступеньках Рестага, да, действительно это так было. Вот. В Рейхстаге, в Рейхстаге, там бой был не менее разесточенный, э, потому что э, в Рестаге было почти 5000 тысяч совцев возможно, там были морские пехотинцы, ССР, там даже был отряд этих молодых насчет фашистов. И надо понимать, что здание Рестага само, оно очень так сказать, старой постройки. И внутри их так, там были сплошные колонны, ниши везде, Значит, в нишах стояли какие-то скульптуры сейчас их, каких-то там, значит, немецких а, знаменитостей. И вот каждой, за каждой колонной, значит, было несколько гитлеров. В этой, в каждой нише то же самое были вот, гитлеровцы вот, а, со всех сторон. Потом у них были и снайперы, были, и фаустпатронники патронники были. Вот, и... Доходило до того был ожесточенный бой, что боеприпасы кончались. Они приходили, приходили в рукопашный бой. Вот, такие тоже были значит, не, не единичные случаи. Вот. Но в конце концов вот, все-таки им удалось добраться до верхнего этажа, вот, найти лестницу на этот, крышу Рейхстага, где находятся куполы совершить то, что они совершили, это водрузить это знамя победы. Александр Ильич, спасибо большое. Я сейчас хочу обратиться к своему соведущему Игорю Васильевичу. И потом у меня будет и для Татьяны Степановны, и для вас, Александр Ильич, один вопрос. Как была встречена победа? Как, как вообще ваши отцы э, услышали об этой победе? Как они эту победу отмечали может быть. Вот. Обязательно это было. А Игорь Васильевич я хочу задать у нас разговор, следующий вопрос у нас разговор о Ристаге, Ристаге, Но а ведь в штурме Ристага принимал участие еще один векарный человек к сожалению его внук Сергей Сырко сегодня не сможет участвовать по техническим причинам из города Черкасска. Я сейчас говорю о Федоре Матвеевиче Зинтенко, о первом коменданте Рихтага. Мало почему-то кто-то о нем знает. Вот мне бы хотелось бы, чтобы вы вкратце сказали, что это за человек был. Вы знаете, с Федором Матвеевичем мы познакомились, ну, можно уже сказать, давно, еще в те далекие, так сказать, советские времена еще студентом Политехнического института в 83-м году, я чисто случайно познакомился с этим человеком, зная, что он родом из Томской области, вот, а родился он 18, 19 сентября 902 года. Вот, в 1983 году мы с ним познакомились, почти 80 лет было. Вот, даже 81 это был очень отзывчивый человек. Ну, кто? Я для него практически вот как внук. Вот. Когда мы встретились, у нас состоялась такая доброжелательная беседа. В первую очередь он меня расспрашивал о своих земляках, о мечах. Вот. И в дальнейшем вся эта встреча переросла в переписку. И получилось так, что я увлез к своей истории и занимаюсь его биографией с того времени и вот как раз вопросами штурма Рейхстага и Знамени Победы. Вот. Конечно, сегодня уже в таком зрелом возрасте можно было бы знал бы и задавал другие вопросы, более серьезные, которые сегодня многих историков волнуют. Ну, время прошло. Вот. В память о Федоре Матвеевиче. Вообще это был очень такой прозорливый командир. Он кадровый офицер. Свою жизнь связал с армией с 1924 года, вот, когда его подростком призвали в Благовещенск. И так вот он Благовещенский служил до 1938 года. В 1938 году он был направлен в Ленинград, был комиссаром, Военное училище в нос, были такие училища, ну, наблюдения и связи. Вот. И когда началась война, училище эвакуировали в Башкирию, в Челябинскую область. И он занимался формированием 171-й дивизии. Кстати, это та же дивизия, которая тоже принимала участие. С 43 -го года он был командиром 380-го полка. Я хочу задать вопрос. Давайте сразу перекинемся Все уже в 45-й год. Вот ага. Как произошло его назначение на должность коменданта? Это вот очень интересно. Вот, вы, ну, Выпал, как говорится, карта на его судьбу? Дело в том, что 756-й полк он в дивизии как бы был на острие. Он первый, один из первых полк подошел Площади. Вот. И Федор Матвеевич среди, вот у нас же э, Рейхстаг штурмовали три полка, это 171 дивизия, 380-й полк, 150-я дивизия, два полка, 674-й и 756-й полк, которым командовал Федор Матвеевич. Так как он был старший по званию среди командиров командиров полков, ну и в то же время один из первых перенес свой наблюдательный пункт, Рейстаг. В основном численность э, штурмовавших из 756-го полка превышала численности других полков. Поэтому он был назначен, позвонил командиру дивизии, доложил, что наши находятся в рестаге, и вечером 30 апреля был назначен комендантом Рестага. До которого времени он оставался комендантом? Покуда они не освободили рейстрак, это 10 мая. вот так вот, все понятно. Ну, тогда вот я обращаюсь к нашим уважаемым потокам великих богов. Это Татьяна Степановна у нас не устроила. Татьяна Степановна, давайте-ка вспомним, как ваш отец, легендарный комбат, герой Советского Союза Степан Андреевич не устроев, встретил Победу. Когда гремели бои и пришла долгожданная победа, солдаты радовались со слезами на глазах. Они обнимались, целовались, качали своих командиров. И отец построил свой батальон. И оказалось, что из 450 человек осталось только 280, а 170 человек погибли как бы за вот присталью. А радость была, конечно, безмерная. Ну, как можно, весь народ радовался, ведь не зря же и в песне поется, что это радость со слезами на глазах. Поэтому здесь были и радость, и слезы, и воспоминания о тех, кто погиб. И о своем родном доме, но ну, победа это победа. И, конечно, радость была безмерная, что там говорить. Потому что четыре долгие года они шли, замерзали. Вот что действительно, и когда стояли в обороне тоже, ну, отец, в частности, под старой руссой, и тоже такие были тяжелые условия. Мечта-то была победить. И долгих четыре года они шли к этой победе, и наконец-то это свершилось. Конечно, это безмерная радость. Вот, как-то так. Хорошо, тогда и обращаюсь к Александру Ильичу. Александр Ильич, давайте вспоминайте, как же ваш тоже легендарный отец Илья Яковлевич встретил победу, где это произошло, какие чувства, что он рассказывал ну, Когда это действительно случилось, да, вот, вот Татьяна Т... правильно сказала, значит, вот, они мысли на... Пеньки Рейхстага, это было просто, значит, стреляли, это была какофония. А они говорили, мы это сделали, мы живые остались. Это, наверное, самое главное было, что они остались живые и вернулись с этой победой. Вот. И знамя победы это доставили в Москву на парад победы 20 июня 1945 -го года. И я бы хотел отметить, что... Большое значение руководство страны, Советского Союза, придавало вот этой победе, этому знамени и героям. Вот. Потому что уже 20-го числа, когда э, они доставили знамя в Москву и э, на аэродроме э, передали коменданту, ой, командиру комендантской роты капитану Варенникову, тому самому Вареннику, который стал потом генералом, значит, героем Советского mm -hmm. Союза, вот, значит, вот. Уже 20 э, июня сорок -го года они на коротке, но ну, повстречались со Сталином. Вот. И потом значит, э, на самом параде победы вот, э, они были, э, размещались на гостевой трибуне э, мавзолея. Значит, опять была встреча со Сталином. И, э, когда, э, 800-летие Москвы отмечали, Сталин, значит, дал, так сказать, указание широко отметить и как раз, он сказал, участников войны, героев. Вот. И они впервые, вот тогда был, э, такой длительная встреча была со Сталином, вот, и он просто расспрашивал их, все ли у них в порядке, нужна ли им какая-то помощь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в дальнейшем на все юбилеи, вот, все герои штурма Рейхстага, они всегда приглашались в Москву, вот, были на этой Красной площади. Вот. Кто-то проходил, кто мог, кто-то был значит, опять на трибуне, на гостевой. Вот. Но вот руководство стороны я еще раз говорю, оно придавало такое же вот, высокое значение вот, и победе и героям именно вот, штурма Рейхстага. Спасибо. У нас осталось пять минут до конца нашей передачи. Я хочу, что сейчас опять обращаюсь к нашему следующему, к моему следующему Игорю Крамаренко. Скажите, пожалуйста, а как же вот ваше дело, как оно зародилось, это дело, это святое дело, это важное дело, поддерживает ли ваш в том, что вы проводите акции рокки сори с победы и, может быть, уже все закончилось эта история и все-таки же семьдесят лет нет, нет, это длительный путь вот и поддержка руководства области губернатора Жвачкина Сергея Анатольевича, она очень ощутима. особенно когда он побывал в Сочи в музее Министеянова увидел часы из, из Рейхстага. вот это настолько впечатлило, впечатлило теплое отношение, что он пригласил участников детей участников штурма Рейхстага в Томск. Состоялась встреча впервые, намечено очень много мероприятий. Сейчас готовится к издательству, к изданию альбом э, «Воспоминания», вот э, потом, э, воспоминания участников штурма «Пристагов», которые дети, внуки предоставили. Будут опубликованы многие фотографии, которые нигде не публиковались, документы, все. То есть вот эта память продолжается, иначе никак. У нас создаются музеи, у нас своя программа. И вот э, в заключение я бы сказал, вот знаете, чем дальше от свечи, тем темнее. При увеличении расстояния вдвое сила света уменьшается в четыре раза. Это физика. Но к памяти к нашей это не относится. Вот. Они неприложимы, вот эти законы физики. Уважение к минувшему имеет разнообразные формы. Это книги, это рисунки, это памятники. Но главное все же – это память сердца. Именно она обеспечивает... Доброкачественное развитие общества, и у каждого у нас свое поле памяти, и не надо давать его зарастать сорняками. Вот, вот такая у нас позиция в Томске. Очень хорошая позиция. У нас осталось на всего три минуты, даже еще меньше. Я хочу, чтобы сегодня, в день парада на Красной площади, посвященный семье, 70... Победы над фашистской Германией. Я даю каждому из вас слово. Скажите что-нибудь вообще ветеранам, которые еще остались, да и всем российским гражданам. Итак, Татьяна Степановна, вам слово из Севастополя, город Севастополь. В первую очередь хочется поздравить весь наш народ с юбилейной датой 75 летием Великой Победы, которую, ну и очень как бы... Я горжусь тем, что наши родители приняли в этом непосредственное участие. Конечно же, и вот то, о чем говорил Игорь Васильевич, и наша встреча прошлогодняя, это настолько важно, потому что мы как бы продолжаем дело наших родителей и несем эту память. И очень хотелось, чтобы эта память жила все-таки и в умах наших людей, и в сердцах главное. Тогда все у нас будет хорошо. Спасибо. Слово Александру Ильичу. Александр Ильич, вам слово, пожалуйста. Да, я, конечно, присоединяюсь к поздравлению этой великой даты 75 лет победы. Вот. И э, Игорь Васильевич тут много сказал. Действительно, это э, на этом не заканчивается история. Она продолжается. Сегодня рассекречены документы. Вот, и по 30-му как раз апреля. Вот. Поставлены, значит, новые события, значит, там, значит, эта история как раз сегодня обрастает новыми героическими э, поступками, вот, новыми документами, вот, и это, конечно, будут изучать потомки наши, значит, и мы прилагаем все вот, усилия для того, чтобы это, сохранить эту великую память этой победе вот Игорь Васильевич сказал вот у нас в Сочи мы создали силами ветеранов Городского совета ветеранов мы создали музей боевой славы вот его назвали вот в честь Александр, отца Спасибо, то время у нас уходит, и я хочу тоже всех поздравить с великой датой, это к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, с прекрасным парадом, который мы, надеюсь, все видели по телевидению, и я с вами прощаюсь, а предыдущий радиокомпании «Русский мир» Юрий Бутунин. всем пока, всем спасибо, до свидания. Спасибо вам.